Всем привет! Сегодня 26 сентября 2017 год, 17 часов по московскому времени, город Краснодар, 18 градусов по Цельсию, Мария Заводникова, проект Я Красавчик.